Нет, э, угу. топ-команды – это работа с бизнесом. У бизнеса есть топы, топ-менеджеры, и у них есть вопросы, у них есть запросы, у них есть вопросы по бизнесу, у них есть вопросы объединения друг с другом. И я как коуч эти этой команды помогаю этой команде стать сильнее достигать так цели, это тренер бизнес-спикер консультант по управлению лидер волонтерских движений Украины мы вместе и психологическая помощь психологам и коучам правильно автор двух психологов, психологов психолога коучей э, психолога да, да. э, автор двух книг автор автор трансформационной коучинговой игры Фокус Коучинговых карт, да, то есть я, я слышала всегда метафорические карты, я, честно говоря, первый раз слышу то, что существуют коучинговые карты, это очень интересно, и множество других коучинговых инструментов, да. Вы одна из первооткрывателей коучинга вообще э, в Украине. Так и есть. Наша школа была самой первой в Украине э, обучения коучингу. А, я хотела спросить, далеко. это чисто для меня. Вы проводите обучение коучингу в индивидуальном порядке, да? Например, вот у меня. Да. И... Я провожу обучение коучингу mm -hmm. в Международной интегральной коучинг-школе. В индивидуальном порядке можно, конечно, коучингу научить, но это будет долго. И не так интересно. И нужно много-много мотивации, потому что для того, чтобы потренироваться, нужны люди. И постоянно выбрасывать флаг белый, люди, спасайте, мне нужно инструмент потренировать. Это будет некомфортно. И когда люди приходят в школу, полгода они двигаются, друг с другом практикуют, группа большая, набираю где-то 50-60 человек, для того, чтобы как раз было поле общения друг с другом и было много друг для друга тренажеров. И потом, конечно, можно уже не белый флаг выбрасывать, а говорить о том, что заявлять пространство «я коуч, провожу коуч-сессии, это платно, и пока не стало очень дорого, пожалуйста, занимайте очередь». Вот так и делают мои студенты. А в индивидуальном порядке «я коуч» собственников, предпринимателей, топов, где они решают свои вопросы – продвигаются, и такие же вопросы, которые вы вынесли на эфир, Вероника, и которые мы будем сегодня обсуждать, их тоже mm -hmm. волнуют. А как вернуться, а как вернуть к жизни свои команды, а как цели те, которые я раньше хотел вновь загореться ими. Вот это все по сути предмет моих изысканий в индивидуальном коучинге. Да, я просто клиентов. коучингом заинтересовалась уже очень давно и ищу себе, так сказать, обучение, которое, которое вот, прям вот меня тронет, потому что все равно мы идем на учителя. Да? Вот сколько бы они... Честно а, говоря, вот я конечно. когда обратилась к вам на эфир, я даже не предполагала, что вы настолько глубоко занимаетесь коучингом, да? То есть вот это мне не зря. Я, при... я всегда приглашаю людей на эфир как-то интуитивно. Но... я теперь знаю. Я теперь знаю. Что-то там сработало. Вы, Вселенную, Вероника, я почитала немножко вашу ленту, полистала, и вы одна из фей, как моя дочь, говорит, мама, я поняла. Ты мне когда-то в детстве говорила, что все мы ведьмы. Но я поняла, я точно ведьма. Вот. И все мы ведьмы, мы, если захотели, во Вселенную запустили вот это намерение, дали свое желание, и все, вам Вселенная подстроила. Хотите учиться коучингу, на тебе за Днепровскую, Она точно может. Ну, и очень близко мне то, что говорите, Вероника, я тоже обучаю обучение себе выбираю не по программе, не по деньгам, mm -hmm. там, а по э, учителю. Вот с кем я могу открыться, довериться, э, yeah. с кем мне химия, химия возникает, mm -hmm. да. Вот, что и ведь не зря же говорят, говоря, когда ученик готов, вот так учитель появляется. Вот так, это у меня так каждый раз в жизни, каждый раз перед выходом на новый какой-то виток, на новый этап, у меня сначала. Кстати, вот это вопрос к вам как к профессиональному коучу, как-то у меня так сразу быстро перешло в тему. Каждый раз, когда я чувствую э, ступор определенный, да, я понимаю, что вот на этом уровне, с этим количеством знаний я уже достигла определенного потолка начинается определенная тряска, начинается турбулентность, то есть ты понимаешь, что тебе нужно идти дальше. Таких периодов было несколько в моей жизни. И, кстати, вот один из них сейчас, то есть в течение года, как ни странно, во время вот этого всего того, что происходит, да, я вырвалась на определенный уровень. И вот этот месяц я нахожусь в состоянии, что-то сейчас должно произойти, это не просто так вот я сижу, я фея, вот дайте мне, пожалуйста, учителя или какие-то новые инструменты. Нет, я же для этого огромное количество времени провожу за обучением и за работой. Но я даже говорю своей помощницы: вот сейчас кто-то появится, вот что-то произойдет, потому что так колбасит и так трясет. А вот как это можно объяснить с точки зрения коучинга, почему человек достигнул чего-то, ведь я считаю себя там где-то в какой-то мере немножко прокачанной, да, и я понимаю, что со мной происходит, а вот с точки зрения коучинга, что со мной и с подобными мне вот женщинами, которые проживают такие периоды, происходит, почему такая такая турбулентность, почему так колбасит, вот что происходит с человеком, когда он понимает, что-то должно произойти, но вот он, вот вот, вот не может уловить, но понимает, что что-то произойти должно. Сейчас расскажу Вау. и э, даже покажу. Э, я э, буквально недавно, пару дней назад, запустила, у меня есть э, один курс такой, э, профессиональный коуч, полгода учимся, действительно, в профессию, путь в профессию. Но я, э, мне важно, чтобы как можно больше людей понимали, как это работает, и хотя бы прикасались к коучинговым мышлением и подправляли свою жизнь хотя бы с точки зрения фокусироваться на важном, на сильных сторонах, на ресурсах, возможностях, целях, а не на проблемах только, на слабых сторонах, на невозможностях, на том, что все пропало. Коучинговое мышление – это как раз то, что я назвала первым. И я запустила такой небольшой курс. Всего пять занятий там, три недели он длится, просто познакомиться. Когда говорю просто познакомиться, люди после него уже практикуют, люди после него говорят, гей-гей-гей, платно приходите, и правда, у них получается. Ну, конечно же, чуть-чуть времени пройдет, они поймут, что им ну, надо еще что-то, нужны опоры, и они потом приходят учиться в большой курс. Так вот, я вот им нарисовала вот эту схему, сейчас эту схему буду показывать вашему Нашим слушателям и вашей аудитории. Потому что здесь моей мало, больше вашей. Я вижу, как под, вас поддерживают, сердечки постоянно. Девочки, э, давайте на, поле, кидайте нам сердечки. Можно, чтобы Инстаграм нас показал, девчонкам, чтобы присоединялись. Потому что, ну, вы же знаете, мои гости никогда не бывают как бы просто так. Это у меня всегда уникальные, классные спи спикеры. Да. И вот, да-да-да поддерживаем, угу. пишем свои вопросы, пишем комментарии. И я сейчас прям покажу, угу. как мы попадаем в эту невозможность. Итак, так называемый, вот это красненькое, так называемый мозг в разрезе. Вернее, не весь мозг, а та его часть, которая отвечает за логику. И та его часть, которую больше всего нам раскачивали в школе. В школе говорили, хватит рисовать, займись делом, иди учи математику. Да, на уроках рисования мы, учительница по математике, ходили, покупали губную помаду. Ну, в общем, математика хорошо, рисование плохо. Это мы <саспорщик> изучили в детстве. Так вот, у этой части мозга есть особое предназначение. Оно в том, чтобы удерживать нас в этой части. А что за часть? Зона опыта и знаний. Итак, задача этой части мозга, которая отвечает за опыт и знания, удержать нас вот в этом поле. Mm. Это поле еще называют зона комфорта. Там бывает очень дискомфортно. Mm. Почему комфорта? Потому что мы там все знаем. И нам вроде бы легче словами этой части мозга эффективнее нам там находиться, потому что мы тратим меньше ресурса. Ну, простой пример, если я каждый день буду вставая утром э, учиться заново чистить зубы или учиться заново водить машину или учиться заново говорить там ходить то э, я не смогу двигаться и э, в чем тут идея когда к нам приходит вот это самое ну, то что вы называете состояние mm -hmm. ну вот вот но ну что-то не так вот я как-то вот вот я его называю такой вот звездочка видите такая да -да. Э, у меня нарисована проблема или задача, кто как называет, вообще неважно, как мы это назовем. Вот есть нечто, что меня не устраивает, как будто немножко внутри, не знаю, царапает, как-то скребется, что-то там не так. Так вот, решение этой штуки оптимальное, никогда не будет в середине этого, э, вот, этой, вот этого красненького. Решение всегда за рамками, mm -hmm. решение... Э, каких-то задач, которых нет в опыте, если мы ставим себе цель, которую раньше не ставили, если мы хотим получить то, что раньше не получали, нам нужно делать то, что мы раньше не делали. Да, нам нужно, нужна какая-то корректировка. И значит, нужно... А там всегда территорию. страшно. Новая территория для нас, она же страшно не на ней, страшно вот здесь, когда на этом переходе. Вот когда мы подходим к этой красненькой, тут возникает страх сама эта красная штучка это наша карта мира это наши убеждения, ценности верования это так не так нельзя нельзя хорошо плохо вот это она и вот э, мы подходим сюда задача мозга вернуть обратно и у нас здесь страх это поле возможностей но мозг для мозга это э, поле непознанного не там страшно там ты не умеешь и ты будешь делать там что-то долго а задача мозга, чтобы мы делали быстро, эффективно для него быстро сохраняя ресурсы, и это безопасно, не безопас... надо тратить время, Самое вернись главное. и У -у -у -у -у. да, конечно, тут ты все знаешь, потому безопасно для него. И вот что мы еще имеем вот здесь на этой границе, мы имеем список наших оправданий, почему мы сейчас это не делаем. И тут э -э -э нет денег, нет времени, война не на часе, нельзя радоваться, э, там надо больше донатить, надо больше стараться, э, а я плохо стараюсь. Вот здесь вот я не буду учиться, а пойду лучше там что-то там волонтерить и помогать. Я не говорю, что лучше, что хуже. Я говорю, как мы себе объясняем то, что мы не решаем эту задачу. И тогда у нас ощущение, что мы пленники вот в этой тюрьме. Но как только мы понимаем, как это устроено, мы выходим за эти, за эти пределы, и тут же эта красненькая штучка, она, стану, она берет как будто бы и это решение в mm -hmm. наш опыт. Все, мы и тут уже знаем. И наша, эта зона комфорта расширяется. Не надо за нее выходить, важно ее расширять, зону комфорта. И теперь уже у нас территории mm -hmm. этой больше. Да? И точно так, как только возникает That's новая that, that, that, задача, no. mm -hmm. нам важно... Понимаешь, надо выйти. Сам, э, сам человек э, не, ну, не может выйти, потому что он упирается вот в эти самые э, коридорчик вот этого красненького ободочка, который состоит из наших представлений о мире. И э, причем здесь коучинг, как раз коуч тот человек, который умеет, так вопросы задать, чтобы человек вышел на это поле возможностей. И таким коучем может быть и коучинговая карта. А что это, Вероника? Это с одной стороны да. картинка, как маг-карта, а с другой стороны вопрос. И у меня прямо есть три колоды. Одна посвящена выходам да, из тупиков, да. а это предмет нашего с вами разговора. Одна посвящена ресурсам. Где же взять ресурс? И этот ну, а, тема нельзя будет в эфире показать? Да, можно показать, но мне для mm -hmm. этого нужно будет попросить. так, так мы прямо, Мои, прямо в эфире Откройте карты, скажите, где вы ресурс. Да, я покажу. Mm -hmm. Точно, точно. Я сейчас так и сделаю. Э, Алиса, Алиса, кто-нибудь? Вадик, принеси, пожалуйста, карты, очень тебя прошу, все три колоды. Ну, желательно на э, украинском или русском, они, да. А, да. так мне крупно-крупно повезло. Э, э, сейчас, да, а да, вы, да. Это ваши, делаем, ваши да, карты, прямо. вы их создавали, э, да, авторские, Мои, да? Да, угу. да, я их изобрела, изобрела. И, Вац, не можешь коучинг-бук еще прихватить, и лидер-бук. Это тоже изобретение. Э, коучинг-бук, mm -hmm. пока несут карты, коучинг-бук я придумала, когда поняла, что ну, людям страшно mm -hmm. идти коучам, в том числе, вот они думают, так, все, надо решать задачу. А потом, ну а да, потом, а это же деньги, ой, это, а это же дорого, да? а это, ж... поможет. Ну, это да. ж деньги, это же время, mm -hmm. это же, а mm -hmm. вот mm -hmm. оно может не помочь, а где гарантия. А коуч не дает гарантии коучу, коуч партнер, коуч сотрудничает, и да, как бы я ни старалась, и как бы вопросы не задавала, если мой клиент не готов и не захочет сделать какое-то действие, то он останется сидеть на попе там, где он сидит. И э, в этом смысле, понимая, ой, спасибо, а нет красненьких? Красненькие тоже должны быть. Угу. Карта, карта. Карты, то, что я люблю. Да, Карты. Карты. в студию. Э, почему коучинговые сейчас поймете? Вот э, вот это тупики, выход из тупиков. Вот они uh -huh. выглядят. Это действительно как МАК-карты, но с другой стороны у них вопросы. Э, вообще изобрела вот сама эту технологию соединить МАК с коучингом, я. Yeah. Yeah. И, и э, даже есть авторское право на это. Итак, э, э, ну, подумайте о а нет... тупике. Если он есть. -то... Я, я в этом тупике уже недели вот, три, вот, наверное. Может, не тупик? Отлично, отлично. И вот. Отлично не то, что в тупике, Рост. а то, что он есть. Да. Есть возможность, Спасибо Вероника, вам. сейчас э, как-то... Как, как угу. И сейчас, э, э, наверное, так. Будет карта, которую я сейчас вам возьму, и будет карта от 1 до 54, которую вы назовете. 27. Назовете какую-нибудь? Хорошо. Mm -hmm. Девочки, у нас гадание здесь прямо в эфире. Mm -hmm. вот. вот эта карта. Смотрите внимательно. <поминут> поникшая я. вот, и э, задача найти э, связку того, э, ну, что происходит здесь на картинке с, вашим, э, вот этим, э, с вашей ситуацией, это первое, и вы нашли, вы прям вслух это говорите, но задача, там же не только я, там еще что-то. И задача, пусть может быть не вслух, пусть пока там про себя, найти, а что же там, что там есть, как, как возможно, как некая динамика или некое некое движение, которое дает подсказку. Не Этого знаю, я почему-то вижу себя в сплетении с каким-то мужчиной. Mm. О, и какое отношение это имеет к вашему запросу? обратиться к мужчине за помощью может быть а может быть что-то еще. еще мне сразу в голову приходит э, мысль послушать того мужчину который мне ежедневно дает совета а я же как самая умная женщина говорю ты ничего не понимаешь и вопрос подсказка здесь что сделаешь уже сегодня yeah. еще взрослый уже сегодня украинскую мовую карту. А, вот так это работает. Ну, еще могу я дать, ну, как будто бы, как... А ну, посмотрим сейчас, да, какое движение. Вот сейчас есть некая догадка, вот есть у меня невозможность, может быть, действительно мне, ну, взять, да и послушать моего мужчину. Он же мне что-то говорит, и, возможно, не прямо сделать, как он сказал, а вот, ну, по крайней мере, послушать, как э, некую возможность выйти за пределы того, что я упираюсь. Угу. И э, это такой вот, ну и что сделаешь, могу поговорить, как будто так слышится. И сейчас я вот просто, настроившись на вас, Вероника, достану еще одну. Вот такая карта. Я сразу я ее вижу по подсказку себе. Я не знаю, вы, наверное, должны расшифровать эту карту, но я вижу, Вероничка, побольше... Нет, радости, вы должны побольше расшифровать. Побольше радости, харе заморачиваться, харе придумывать сложности там, где их нет. Стань солнечной девочкой. Я, эту, я ее карту издалека прямо прочувствовала всеми фибрами. Супер. И еще есть вопрос-подсказка. Вопрос-подсказка. И когда найдешь вот эту самую легкость, да, когда она будет, то что сделаешь тогда? У меня сразу знаете, что в голове какой-то период я буду находиться в этой легкости, да. буду классно работать, а потом обязательно наступлю на свои грабли, придумаю что-нибудь сложное себе, и это сложное обязательно надо будет разгребать, и я опять с этим да. сложным опять укрусь потолок, назову это выходом на новый mm -hmm. уровень. И буду вот э, героически, и буду героически все это скребать. потом, когда выйду на новый уровень, скажу, фу, какая ты умница Да-да-да Что тут слышится? И, и опять же, вот в с коучингом. Ну, во-первых, коуч никогда не расшифровывает карты. Там Очень чёрт, важно, человек. что э, другой человек. Ну, в том числе и психотерапевт, психолог, и все остальные арт-терапевты, которые пытаются расшифровывать, mm -hmm. они будут приносить свое. Мы будем читать эту карту как свою ситуацию. В соответствии mm -hmm. со своими целями, со своими, там, задачами души, там, и все остальное. И это важно понимать. И только клиент может это разгадать. Я могу только, ну, предполагать, я могу поделиться, как это для меня. Если вдруг мой клиент совсем застрял, но я mm -hmm. посчитаю, лучше другую карту вытащить, чем делиться этим. Да? Все зависит от степени его уважения ко мне и там э, желание перебросить ответственность. Ну естественно, ну, конечно. конечно. Ну, все мы хотим, чтобы кто-нибудь взял да вот. А потом, значит, как... вот эти а вот потом же жудобно, что Алла будет вот виновата, что вот... карты у нее какие-то не такие. Да, если mm -hmm. что, есть кому предъявить. предъявить, да. И при этом, знаете, чего, Вероника, не хватает здесь, вот в вашем рассказе? Ситуацию вы держите, ну, как, когда работаете с картами. А хотите вы чего? Вектора нет. Вот когда будет вектор, хотите вы чего? И тогда, смотрите, я хочу вот этого, и сейчас есть вот эта некая там ситуация, там, про которую вы думаете. Это называется работать слепую с клиентом. И э, я понимаю, что может к мужчине прислушаться. О, а может нелегкость добавить? И когда есть вектор, ага, как мне эта легкость? поможет в том, чего я хочу. И тогда будет вот эта связка. А если этого нет, вот этого вектора, тогда получается вы попадаете... О, так уже было у меня. Мне было легко. И, вот опыта, и все. -круто. А вам-то надо дальше протечь, а дальше протечь. И вот это коучинг. В коучинге мы не, не, не топчемся э, э, на, на месте самой ситуации, а Эм, все время как будто бы в коридоре вот этой э, вектора, пусть даже не назовем это языком цель, вектора того, чего хочет клиент, вектора намерения. Всё, я будет взяла все ваше внимание на свою личную консультацию, направила, ну вот она нормально, по-скорпионски. Давайте мы девчонок прокоучим согласно их вопросам, которые они мне задавали. Как вернуться да. к своим целям, которые когда-то были, которыми мы когда-то жили. Но за этот год мы заморозились настолько, что некоторые даже не то, что идти к своим целям, они даже подумать о своих целях не могут. И здесь вопрос, раз задается вопрос, как идти, то вопрос, который бы я задавала, конечно же, как коуч, как, ну, а, да. куда ты хочешь идти? Куда, да? Но бывает что такая да, степень замороженности, да. Вероника, я, я понимаю. И mm -hmm. вот это пришло как раз с войной к нам, что человек просто вообще да. не может туда да. даже да. Вот, даже подумать туда не может. И, конечно, если он туда подумает, то тогда легче. Он говорит, ну куда я хочу? Я хочу определиться, там не знаю, жить не замориться, как, как, как или вернуться. Как? Да, да, да, но еще рано, рано право определиться. Я пока... Или он скажет, я хочу понять, не оставаться mm -hmm. на этой работе или уйти на другую, потому что я все больше понимаю, эта работа меня бесит, раздражает. Или скажет, что э, невозможно стало в семье, потому что там мы на одной территории, и вот все на, на границе друг к другу наступают, тра та та та та И я хотела бы, и вот тут вот этот вектор. Он дает нам энергию, ну, нам это, в эту сессию. И он дает ему энергию. Э, как это работает? Вот э, привычный взгляд. У меня есть ситуация, и мне надо ее решить. Mm -hmm. И вот решу ситуацию, и тогда mm -hmm. я уже, у меня будет легче, у меня будет больше уверенности, у меня будет больше сил, и я тогда пойду куда-то. А, ну, коучинг говорит, что когда ты, э, вот пока не реши эту ситуацию, э, обнаружишь, чего ты хочешь, то ты даешь себе поддержку. Ну, представим, что мы строим мост. Один берег – это ситуация сейчас. Вот она сейчас у меня, такая ситуация, там невозможности какой-то. А когда я знаю, чего я хочу, э, или хотя бы догадка, или хотя бы у меня вектор вот этот есть, то я как будто бы другой, с другой стороны тоже мостик навстречу выстраиваю. Вообще мосты крепкие строятся только с двух сторон. Он не строится вот из этой и пошел. Решэм, он строится. Да, медатора, да, и тогда да. само то, само то, что мы помогаем человеку определить тот берег и вот ту цель, дает ему энергию, как будто цель становится им осязаема внутри. Он уже благодаря тому, что он про нее говорит, ее чувствует, загорается, соединяется с собой, потому что мы, если мы никуда не двигаемся, конечно же, мы тебя теряем. Ну мы есть все же движение некое. Ну, конечно же, и с остановками, и с паузами, но все-таки жизнь – это все-таки ну, движение. Это продвижение, произменение. И в этом смысле у меня внутри уже появляется ощущение этой цели, у меня есть уже энергия, и тогда я могу к ней делать шаги. Этот я описала классический способ коучинга. Но... Если реально очень замороженность большая, то важно, ну, хотя бы, чтобы хоть какой-то был импульс. И здесь, конечно, ну, не так все легко. Хорошо работает, ну, это, знаете, как, когда депрессия у человека, может быть, не все знают, что когда депрессия, mm -hmm. оживить его можно, когда он разозлится. Потому что в злости есть уже энергия. И тогда, ну, хотя бы разозлить его. Хорошо работает в этом смысле провокативный подход. Мне очень нравится стиль провокативного коучинга. Там, я не скажу, что он такой уже, как направление прямо описанный. И э, есть провокативная терапия э, Фрэнка Форели, очень ну, близко это. Кто-то, может быть, был фильм «Триггер», сериал, и там очень ярко этот провокативный подход. Так вот, я люблю провокативный коучинг. И в этом смысле ну, я буквально спрашиваю, а как твоему ребенку сейчас рядом с тобой? Ну, например, я задаю неудобные вопросы, очень неудобные. Да, а, что, а ты, что, что твой муж? Да, я только подумала про ребенка. Ребенок ну, это такая еще, да? А вот как твоему мужу с тобой. Да, и а можно со а можно звездочкой. Я прям сейчас вспоминаю, как я провожу обучение эмоциональному интеллекту, и одна из студенток, это было в острую фазу войны, говорит, Алла: я как раз отправляю всех на практику, а она говорит, Алла, «Я не могу на практику идти». Я говорю, «Ну, сейчас отправлю, и ты мне расскажешь». Ну, почувствовала, что что-то. И говорю, что случилось? А она говорит, «Только что муж позвонил и сказал, что его отправляют в горячую точку, и я не могу справиться». А она за границей с ребенком, с сыном маленьким. И я не знаю, что мне делать. И оттут как раз я была уже вот такая, я, я прямо... Ну, потому что второй день тренинга, эмоциональный интеллект, я, слава богу, все поняла мне стало легче, я прямо такая вся целостная и все прочее. И тут вдруг вот такое вот событие, да, как проверка прям. И я, да, я задала несколько вопросов. Я задала, задала вопрос, как ты думаешь, что твой муж, ну, что твоему мужу сейчас нужно от тебя? Да, это, конечно, э, это ее очень быстро собрало. Это, конечно, не та точка, ну, как будто бы, что она должна <связь> что-то делать для кого-то. Но это дает возможность, ну, по крайней мере, включиться. Как сейчас чувствует, ну, вот когда ты вот в такой разобранности чувствует себя твой сын. Да, а что ему нужно? Как ты можешь тогда? И эти буквально, у нас не было 15 минут, она ожила, она собралась, но собралась не через ⁇ я должна ⁇ а вот через такую какую-то мудрость. И она до сих пор, она говоритала, я с той поры ни разу yes, не попадала больше вот в эту, э, хотя муж в ЗСУ продолжает быть. И, э, it's и it's вот it's этот момент э, настолько, да, настолько вклю, включенности такой какой-то. Но я четко знала, она просто этим делилась, что у них есть теплота, связь с мужем очень серьезная. Конечно, если mm. бы ее не было, то этот вопрос бы был бы никуда. Ну, это не, не, не решило бы ситуацию, но вот, вот так это все развернулось, и это вот таким образом работает, то есть, если прям такая замороженность, то хорошо, ну, хоть немного расшевелить человека, расшевелить, и, может быть, ну, прямо задавать вопросы с одной стороны, вот с заботливо и с участием для начала, да, чтобы он, чтобы пространство возникло, вот это плотное между нами доверие и безопасность такой, как какой-то. Сам да, человек может, если он, а потом, вы сейчас когда... говорите в контексте коуч-сессии, например, а вот девочка одна, где-то за границей, с ребенком, вообще она потеряшка, она вообще не знает, она даже себе вопрос задать не сможет, честно, она может быть его и задаст, но никогда на него, честно, не ответит. Это уже Сложноватенько, да? Я так скажу. Нет-нет, мы и про это поговорим, конечно. Но смотрите, смотря какое там эмоциональное состояние. Там потеряшка, потому что страшно. Страх — это эмоция, которая, ну и тревога тоже, которая сигналит нам о том, что есть опасность. И страх означает попроси помощи. Как известно, особенно наши женщины постсоветские э, в том числе украинки Не и проси помощи украинки они э, да нас учили нельзя просить помощи рассчитывая на себя и даже если у тебя муж хороший он там умереть может и то может и нас прямо учили э, сама сама давай включайся и этим конечно в том числе мы много и мужчин наших э, ну, скажем ослабляем, да, наши такой вот таким нашим отношениям, потому что женщина, когда все сложно, она включается, берет сюда еще мужа, детей, значит еще если подружка не справляется, то еще и подружкиного мужа, вот и пошла пошла. Поэтому важно, когда нам страшно, это сигнал о том, что ты опасно, ты не справляешься, попроси помощи. И это всегда функция страха просить помощи, предупредить нас об опасности и что это э, обучение страх это всегда обучение страх всегда про рост mm -hmm. про развитие mm -hmm. помним схему страшно надо сюда идти э, но ну, не с дуру а, а что такое а что ну сначала как минимум тот мостик а про который вы говорили понять куда всем строиться да с чем строить, да но она может, она, если вот так, этот пример, Вероника, ваш, что она потеряшка, и она не сможет mm -hmm. сейчас, мостика этот, не сможет. И если не сможет, попросить помощи. И в том числе, почему вот я карты изобрела, почему этот, у меня кучинг-бук есть, вот, почему я это изобрела? Потому что люди, которые не обращаются за помощью, могут вот такой себе купить свой какой-то вот способ, и она открыла э, эти карты, взяла эту, этот вопрос. И этот вопрос для нее такой же коуч. Это вопрос не из ее карты мира. И потому он в любом случае, не первый, так второй, не второй, так третий, возьми еще одну карту. Да? Но не так, что это все ерунда. да. Ну Понятно, что нужно быть в контакте, нужно очень желать что-то с этим сделать. Э, я не говорю о людях, которые... <связь> да, мне так плохо, но кружите меня, кружите, значит, ну, да, да может да. быть, ты кайфуешь, это же свои, может, тебе, свои, это выгодно, да. это <связь> тоже может быть, имеешь право оставаться там, где ты есть, но если правда, если правда ты хочешь выйти из этого, то хотя бы тогда что-то, ну, не знаю, карта, э, я даже книгу свою, вот что интересно, но ну, сегодня какой-то такой вот у нас получилась книга, Название Я разрешаю себе жить прямо в ту то, точку, которую вы спрашиваете, Вероника. Я разрешаю себе жить. Как выбраться, да, разрешить себе быть слабой, попросить помощи, э, чувствовать то, что чувствуешь, не знаю, потеря, признать это, да, и страх э, это есть в моей жизни. И э, вот тогда все как-то пойдет дальше. И опять же, нет ничего под рукой. Хоп, открыла какой-то квант. Гнев я сейчас открыла. Так, подожди, а что за цитаты? Гнев, призыв к действию. Подожди, а к какому действию меня сейчас может гнев призывать? Ну, подожди, я же территорию свою не защищаю. Ну, реально, ну, прямо вот, там не знаю, руководитель наезжает. Я даже не даю ему понять, что это слишком. И вот так потихонечку человек выгибает. Можно представить, что человек – это канал, канал и в этом канале много много много разных каналчиков э, событийных в которых мы находимся mm -hmm. э, там события по поводу работы там события и вот в каком какой-то канал передавлен там не течет энергия начальник наезжает невозможность неплохо все плохо, и Девочки, я тут лежу и, мы и прос Я простролю потом все Но вопросы, чтобы увидела... мы сейчас не прерывались, и попросим Аллу ответить. Да, Останется там минут 15, да, ответим. Обязательно, да? обязательно ответим. Вот сейчас буквально э, mm -hmm. вот это, это, эту мысль закончим. Ага, гнев, призыв, действия. подожди, э, у меня же руководитель. Все, каналчик этот ослабился, ну, вот уже не сжат, он уже разжат. По нему уже потихонечку пошла энергия, и все это будет уже как-то меняться. И потому говорят: о, коучинг про чудеса. Коучинг какая-то магия. Всего лишь на то, есть вы коуч, тоже, и... тоже фя. Ну, вот это тоже сейчас... фея, тоже про чудеса. Конечно. Вот эта штука являлась вам коучем сейчас. Да, это что-то внешнее, что не находится в моей ситуации и что даст мне такую возможность. И люди вот так и пользуются, например, этой книжкой. Вот так берут, открывают, там, терпение. Ага! М -м -м. Э -э, чем больше терпения, тем меньше разочарования. Незачем выдергивать недавно посаженное дерево, чтобы проверить, как оно растет. Ну и так далее. Да? Э -э, Еще какой-то там кван достал себе и дальше прощение и благодарность. И, значит, вот можно даже мне рассказывать клиенты, или там, пусть не мои клиенты, а те, кто купили книжку, «Алла, я просто порой вот так, да. открывая кванты, отвечая, ага, этот не зачем, вот для этого. Я себя как будто коучу. Вот так это работает. И точно так же с коучинг-буком. Он каждый день помогает фокусировать наше мышление не на том, в чем мы не молодцы. Не на том, в чем нам плохо, а на том, в чем нам хорошо и в чем мы двигаемся. В чем я молодец по отношению там, к своей вот этой цели. А что у меня получилось? Да, не получается весить сейчас э, столько-то килограмм, как я хотела. При этом получается не есть булки целый день. Крути, знаешь, какая. А что делает девочка, которая решила значит, похудеть? Она э, становится на весы, расстраивается, что страдала целый день, а поправилась, и говорит: гори, оно огнем и ест тогда, что не попада. А здесь другое мышление. Я молодец, потому что я двигаюсь к этой цели. Я вот это уже делаю, и вот это. И по ходу возникает мотивация, огня добавляется внутри, и вот это все ну, происходит вот эта самая магия. С двух сторон начинают мосты сходиться. И мы достигаем цели быстрее, чем раньше. Вот это мы и называем с вами, Волшебство. э, Вероника, волшебством. А да. на самом деле технология. Инструменты, и, э, технология, наши желания, действия, и все это приводит э, к волшебству. Понятно. Алла, как не оглядываться в прошлое? Знаете, в каком, в каком контексте, я так понимаю, когда я спрашивала девчонок накидать вопросы, да? то есть я их всех группирую, и э, как я понимаю, в чем, в чем загвоздка, как не оглядываться в прошлое? Сейчас очень многие, неважно, где находятся, в Украине, за границей, почему заморожены, да? То есть мы же живем тем, что мы вернемся, что все обязательно наладится, и действовать мы начнем только тогда, когда все наладится. То есть для меня это, например, у меня мышление такое, окей, все наладится, мы вернемся, все будет прекрасно но я не могу сидеть в состоянии ожидания. То есть я сегодня буду себе формировать какое-то будущее, да? то есть какую-то цель, я пока не смотрю в прошлое. Но это моя особенность, моя особенность моей памяти. Да? То, что было даже вчера, оно просто отсекается. Я люблю больше смотреть вперед. Но большинство, вот даже моих клиенток очень много, они почему заморожены? Потому что они живут в прошлом. Как не смотреть в прошлое? Ну, я не знаю, у меня просто такое устройство, я туда не смотрю. Сейчас, сейчас расскажу э, э, по поводу, вот пока вы говорили, Вероника, вот что возникает. Э, ничего не наладится, если мы не будем это налаживать. Оно не наладится. И поэтому, да, это есть в прошлом, и даже часть того, что мне не нравится, есть в настоящем. И я не живу так сейчас, как я хотела бы жить, или как я там жила. Вот. При этом, что может помогать? Может помогать вопрос, хорошо, а что будет, если я вообще не буду двигаться и буду продолжать ждать? И нужно прям себе добавлять mm -hmm. через год, через два, через три, и не сбегать из этого вопроса. Потому что будет, ну, вот это, извините, жопа, она наступит раньше, чем мы о ней думаем, что она наступит. И действительно, в этом смысле тогда э, можно, это как точка выбора, и тогда... У меня больше ясности не только про то, чего mm -hmm. там я хочу, чего там я потеряла, и там ожидаю, что оно как-то вернется. Но перво на первое, надо понимать: ничего не вернется. Ничего нельзя вернуть, сохранить, можно только создавать из той точки, где мы находимся. Прошлого вообще нет. Это будущее вариативное, зависит оно от тех решений, которые мы сегодня предпринимаем. Только. только конечно, мы можем в какой-то степени изменить наше прошлое. Тем, что мы пойдем в терапию, тем, что мы э, ну, полечим там себя маленькую э, или маленького, тем, что мы с терапевтом там посмотрим в эти наши отношения какие-то, мы можем, но на самом деле мы немножко играемся с нашим мозгом и просто меняем наши отношения уже с точки зрения взрослого, да, из, из сегодняшнего себя настоящего э, к этой всей ситуации, вот и все. Вот так оно. Ну, вроде для нас меняется. Просто, воспоми... когда я про это вспоминаю, ко мне не приходят вот ворох отрицательных эмоций. Вот, таким образом мы можем поменять. Но мы же сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что вот в этой точке, где человек находится, он ждет, что оно там как-то... Вот кто-то сейчас там победит, кто-то тогда построит, и тогда, значит, я, королевишна, приеду на и все вот этих санях, санях за... буду с, сундуками, с сундуками золота, да, которыми мне кто-то должен в эту коляску навалить. Но мы э, действительно э, в точке выбора важно справляться. И, э и если мы будем просто ждать, что оно там вернется, как-то рассосется то мы все больше будем фрустрированы и оторваны от того, что мы хотим. Потому что там нет нашей энергии. Мы все отдаляемся. И чем дольше мы сидим и ждем, тем мы тебя же еще и там ругаем, жалеем, там, там разные есть, стыдимся, mm, да. о боже, там люди делают, посмотрели mm, там yeah, yeah. в Инстаграм, а я ж нет, там, надо срочно 10 копеек отправить, чтобы как-то там залечить свою э, стыд там или вину по поводу того, что я там ничего не делаю. Это все не будет работать, потому что мы, ну, может, честны с собой все равно. Все равно там, всегда да, знаем внутри и, все это. И... Да, и мы знаем, поэтому, хочешь хочешь быть счастливой, я не скажу сейчас «будь», потому что это будет банальщина, найди, что происходит, прежде всего, что происходит, что я сейчас чувствую, где я нахожусь, кто я в этом да я сейчас страдаю как мама или как женщина или как в какой роли это происходит или как подчиненный или как собственник бизнеса хотя бы уже вот эту невозможность убрать потому что как правило все равно из какой-то роли там что-то да какой-то из канальчиков в большей степени фонит и ощущение что все прямо разваливается но не это не так все не разваливается есть то на что мы можем опереться? Итак, вопрос о себе, что происходит, честные ответы, что я чувствую, хорошо бы знать и разбираться в этих эмоциональных состояниях, чтобы понять, о чем они сигналят, если, ну, хотя бы загуглим и узнаем, mm -hmm. да, я mm -hmm. уже про страх рассказала, гнев это нарушение границ наших, значит, надо происследовать: нарушил ли кто-то, или я сама провалила эти границы, не знают о них, а чувствую, как будто их нарушили. В общем, про все это задаем себе вопросы, и после этого честно отвечаем. И даже когда вы начнете отвечать mm -hmm. себе на эти вопросы, уже пойдет энергия. И после этого обязательно нужно найти опоры, которые точно есть. А что у меня есть? На что сегодня я могу опираться? И если в ответах будет больше внешнего, намеренно задать себе вопросы, а внутри у меня какие опоры? Вот, э, Вероника, знаете, когда я лишилась дома, ну, наш дом сгорел в Буче, э, на седьмой день войны, то э, я поняла теперь, как это, я же обучала этому, ну, теоретически, э, теоретически обучала, что ну, у нас же внутри, опираемся на себя, но для меня действительно очень серьезной опорой был дом, потому что я же все эти женские темы люблю очень, там все четыре стихии, мраморная, мраморный камень пять метров, по нему течет вода, камин, ну, много воздуха, окна в пол, все окна там на территорию, 30 дубов и сосен, потому что в лесной буче жили. Ну, вот, и вдруг этого нет. Но э, смотрите, я вот она, я продолжаю делать то, что люблю. Да, это не, та, не так комфортно, как это было для меня дома. Очень много вызовов. Я понимаю, что я с ними должна справляться. И какие-то не хочу решать, но понимаю, что. Важно это решать, и меня этому учат. И я знаю, что если страшно, ага, рост от тебя, какой же рост от тебя ждут, да, и, и что дальше? И вот это само, само понимание вот этих опор внутренних, на которые девочка может опереться, и понимание, ага, а со мной вот это происходит, но я же могу опереться, как минимум на то, что я, ну не знаю там, где-то училась, что-то умею, Там, у меня есть такие навыки, у меня есть такой бэкграунд, я вот так могу зарабатывать, я вот это... Вот откуда можно взять? Как я проходила сложности, за счет чего? Что мне позволяло не только выжить, но и вырасти? И вот это все собираем, вот она моя сила, вот она суперсила, на нее я опираюсь, и подожди, ну да, я вижу, что вот это происходит, а вот мои опоры, тогда чего я хочу? И здесь уже может появиться энергия на вот этот вектор. И дальше уже двигаться. Ну, конечно, быстрее, если будете просить помощи, или хотя бы, ну вот как вы вы заходите на прямые эфиры, там, вы смотрите, что делает Вероника, вы смотрите... Вы участвуете в том, что она предлагает. Я листала специальную ленту, смотрела на взаимодействие Вероника ваша, с вашей аудиторией и видела их отзывы. Ну, то есть важно хотя бы что-то делать, что вы считаете действиями в ту сторону, которая будет вектором в эту новую жизнь, которую вы хотите. Там, только не словами вернуть, да, новость, а я что, ее что, создаю, угу. я ее там, не знаю, приближаю, э, да, она вон там уже есть, я вон ее уже прям вижу, чувствую, вот, вот уже на расстоянии угу. вытянутой руки. И тогда будут силы, и тогда будет, будет не невозможность, она превратится в возможность, не недостаток, а достаточность будет, да. Мы перейдем от не до... Ну, по, по до. сути, это уже полноценный образом... раскрытый ответ на вопрос, как поверить свои силы, где брать ресурс. Вот куда они... Вот на вопрос я сейчас смотрю, и вот то, что вы сейчас озвучили, прям законспектировала, это же, в принципе, на любой вопрос ответ, он как универсальный. В любом случае, на что, на что опереться, чего хочется, что моя суперсила, да, где вектор... Прости помощи, это универсальные советы на все случаи жизни по большому счету. Весь коучинг за час в эфире, Я Да, ну, Вероника, вот так оно и происходит. На самом деле, почему кажется, что оно для всего подходит? Потому что наши mm -hmm. вот эти точки невозможности, они не универс... Ситуации ну, они универсальны. Ситуации разные, Всегда в этих но точках нам вот это и страш... с... да. одинаково. А чувствуем одинаково. мы себя одинаково. Mm -hmm. И страшно, где-то страшно, больно, э, там, mm -hmm. не знаю, гневаемся, э, ругаем себя или жалеем. Вот при, примерно мы одинаково себя ведем в этих точках. Поэтому вот такой алгоритм берем, разруливаем, смотрим из этих пунктов, что нам ближе, что наши и двигаемся, и решаем свои вопросы. Быстрее будет, конечно, с кем-то, но решить, даже не обращаясь прям намеренно, я хочу в коучинг, все равно можно, это можно, было бы желаемо. ну все, просто. Я люблю такие, знаете, я себя иногда называю ленивая задница, потому что нужно где-то найти инструментарий. У меня есть когда инструментарий? Я сажусь, у меня он миллион, если вы сейчас видели мой здесь количество конспектов, Пишу, пишу, пишу, пишу, и просто уже в тот момент, когда пишу, мне просто нужно знать структуру, что писать, на какие вопросы отвечать, да, а просто сесть и типа, поотвечать, даже если там какую-то ерунду пишешь. В любом случае вся эта ерунда, если она пишется, значит она у нас есть бессознательно. в противном случае она бы нам не пришла в голову. Поэтому вот весь бардак, вся ерунда, которая приходит вам в голову, это подсказки вашего бессознательного. Берем, копаемся и в этом бардаке находим просто жемчужины мыслей своих. Абсолютно, Вероника, точно. И вот вы прямо сейчас проговорили, и... еще да, одно универсальное средство это писать. Угу. Потому что бардак в голове, в да. вот этот бардак угу. никогда не приходят выходы, никогда не приходят гениальные какие-то идеи, и нам угу. трудно из бардака сделать выбор. А когда мы это все дело выписываем... Да-да, да, вот, мир, кстати, вот это, хорошая, ты, это вот это еще хорошее, когда ты... есть есть в нейро да, техника, выброса, то есть какая разница, мы пишем, да. мы, по крайней мере, уже да. освобождаем свою голову от этого мусора, хотя уже даже когда пишем просто. да, Это круто, да, я, я обожаю писать. Всякую ерунду, как открою иногда там какой-нибудь свой... Там, месяц назад там, писанину свою, думаю, Боже, что писал? Я только по почерку узнаю, что это писала. Неужели были такие мысли в голове? Представляете, что у нас в голове творится, если мы, открывая свои записи месячной давности, можем понять, что это писали мы только потому, что это наш почерк? Что, что там у нас творится-то? Mm -hmm. Я сейчас, давайте, сейчас открою, да. Потому отвечаю. что у нас уже совсем отвечаю. мало времени. И вижу от Карины mm -hmm. комментарии по поводу вот лет через 5-10, это самообман. Карина, дополняю, это не в смысле представить свою жизнь через 5-10 лет, а в смысле раскручивать, yes. что будет, исходя из, например, я хочу похудеть. И вот я хочу, они а получаются, и ничего туда-в эту сторону не делаю. И вот а что будет со мной, если я так и не буду ну, ничего в эту сторону делать? И здесь тогда я прошу клиента, чтобы он посмотрел на то, что он будет чувствовать, и никакого самообмана. Если я сейчас себя ругаю и там, из этого гневаюсь на ребенка, то я буду тогда гневаться не только на ребенка, а уже не смогу сдерживаться, и тогда буду рычать там на, на всех вокруг. И тогда я буду постепенно превращаться в какой-то самообман. Это правда жизни, но пока виртуальная. Но если, чтобы этой виртуальной правды жизни не было, то тогда можно что-то делать. Самообман – туда не смотреть. Самообман – это делать вид, что я не буду, я буду, ну, извините, жрать, как и раньше, там, не делать упражнения и все такое, и хотеть иметь стройную фигуру и быть здоровой и с энергией. Вот это самообман, это мы себя обманываем. А если честно ответить себе, что я действительно буду себя плохо чувствовать, и это правда, я уже плохо себя чувствую, а если так пойдет дальше, просто как будто дать возможность себе раскрутить динамику, вот я про что, и это упражнение вот так работает, Эээ, попробуйте. И хотя бы для того, чтобы это не случилось. И оно тогда не случится, потому что вы включитесь и начнете, начнете действовать. Если не хватает энергии, притяжения просто самой этой цели, там, быть в, э, в таких-то параметрах, с таким-то весом, с энергией, с желанием по утрам, э, с горящими глазами там, или теплотой такой к миру, к солнцу, двигаться, реализовывать то, что там, дал бог какие таланты и все остальное. Если этого нет, то, ну вот этого притяжения, то тогда хотя бы нарисовать себе ту картинку не просто там от фонаря, а просто раскручивая постепенно из с динамикой, как сейчас. Вот, наверное, это имело в виду. Карина, спасибо за ваш комментарий, потому что он помог да, раскрутить, нет. что ли, вот эту штучку. Она такая работающая. Пытаюсь еще смотреть на вопросы. Что-то я их не особо тут и вижу. Может быть, вопросы какие-то у вас есть, друзья? Нет. Был вопрос нет, нет, я здесь карты купить? видела, хотите, видела вопросы. Ага. А, -а, -да. а вот, как включить мой мозг на изучение нет. иностранных языков? Ага. Ну, вообще, мотивация что-то делать, она зачем? находится в ответе, ответах на вопрос «зачем?». Зачем? Если мы не знаем зачем, если мы не найдем высокой цен, ну, ценности, то цена, которую мы платим, а это, ну, нам, ну, это ж заморочливо, это надо напрягаться, она не будет нами заплачена. Ценность должна быть выше, тогда цена, мы согласимся на цену платить. Найдите ценность, ответ на вопросы, почему мне это важно, как тогда изменится моя жизнь, как это повлияет на меня в целом, на моих близких, на мое окружение, на мое будущее, на мои там цели, на мою миссию. Вот. Если не найдете ответа, то и учить не будете, ну, вот сразу говорю. А если найдете ответы, то это и будет вам вот этой самой энергией и мотивацией. Знаю людей, которые не учили языки, мучились, а сейчас да, сразу, решение. сразу же, да, состояние. и ну, да, память зайчики. появилась. Зайчики просто учат, да. А, возможно, решения нет, возможно, пока не видите. Я вот тоже не учу испанский, находясь в Испании. У меня нет решения оставаться в Испании. Я пока в вынужденной эмиграции. Я, кстати, тоже из Одессы, но родилась в ней. Вот вот они, одесситы, одесситки притягиваются, но не жила в ней. И, и потому э, есть смысл задавать себе такие вопросы. Все лучше лучше письменно. А вот по поводу помощи мы э, говорили в начале эфира, да, что нужно просить помощи. У кого просить помощи, ага. если ты одна в чужом городе, без друзей, подруг, без работы, без карьеры, которую ты строил столько лет? У кого просить, что просить? Такой объемный вопрос. Да, да, слышу. Смотря чего, ну, в чем там невозможность и в чем Ну, смотрите, я тут тоже вроде как, ну, как семья-то есть, но вряд ли я буду просить помощи у своей 17-летней дочки. Ну, муж – да, ну, в каких-то вопросах – да, но точно там не во всех, которые меня волнуют. Вопросы, помощь прошу у юристов по поводу налогообложения там, и какого-то там пребывания моего машины и все, все такое. У коуча э, по поводу, там у меня есть точки неразрешимости, и я сейчас через них прохожу. Э, прошу помощи у э, своей аудитории коучинговой, потому что строю сейчас э, сообщество коучей и узнаю у них, в чем сложности, невозможности, как там дальше... Я очень много прошу помощи, находясь здесь, в Испании, без своих, вся моя команда в Украине, вся. Я здесь, у меня здесь появляются, правда, клиенты уже, и вот мы даже, по-моему, в следующую среду будем встречаться, и даже кто-то из других других стран подтянется, но, но, но это пока еще не так, как в Украине, когда я жила. Google работает, онлайн есть, интернет есть, помощи можно просить у кого угодно. И как я не знаю, к кому обратиться, чат листаю, спрашиваю в чате там испанском. Люди, скажите, к кому обратиться по такому вопросу. И вот да, так вы просите. не умеешь. Если прям как алгоритм узнать, что мне надо, подумать, задать себе вопрос, где это может быть, да, где такие люди водятся, и кого мне спросить, чтобы с ними сконнектиться. Все, сконнектился. Да, но когда, когда звучит такой вопрос, сразу вопрос. просчитывается, да, опять же, нет того же вектора, потому что если была бы задача что-то сделать, да, то ты бы понимал, о какой помощи тебе нужно, да. какой помощи нужно обратиться. Да. Возвращаемся опять к вектору, к вопросу, к ответу на вопрос, зачем тебе, чего хочется, чего что хочешь ощущать. Да. Все как бы, нет, нет, нет ничего нового под луной, без ответов на эти вопросы, э, ну, бесполезно идти даже, нет, не то, что бесполезно. Коуч, конечно, достанет из себя эти вопросы, да, то есть вот, зачем нужен коучинг, зачем нужны коучи, не знаете сам, сами, зачем вам это нужно, не знаете сами даже, чего хотите ощущать, что хотите испытывать, да, потому что самое главное же это ощущение, потому что мы же все ставили цели, да, на уровне там, окружения, вот на уровне этого, да? но очень редко кто говорил о том, что цель нужно ставить с позиции, а что ты хочешь ощущать сначала. Да? Потому что все мы хотели путешествовать. Да? Вот, мы хотели бы испытывать вот те ощущения, которые испытываем сейчас, путешествуя по всему миру? Да-да-да, абсолютно точно. Все мы хотели, большинство из нас хотели вид на море. У меня есть вид на море, но это не то, что я хотела э, ощущать, глядя на море, вот. хотя, конечно, море сейчас спасает, это такой приятный бонус мне. Вот, правда, все это так, Вероника, и поэтому внимательнее к целям, которые ставим, внимательнее к себе и к тому, что мы ощущаем, что мы чувствуем, что нам нужно, и тогда действительно будет легче двигаться. И будет меньше вот этого ощущения невозможности. Ой, что-то нам кто-то... Чем ценности отличаются от потребностей? С виду uh -huh. очень похожие понятия. Ценности от потребностей? Ну, смотрите, потребность, она более такого, что ли, ну, какого-то такого мелкого, что ли, ну, если можно таким словом сказать, характера. А ценность – это то... Ну, потребность можно удовлетворить, и все. А ценность это то, что всегда будет для нас важно. Например, у меня есть мысли, как сказала. Одна ну, вот из Да, смотрите, да, потребность мне нужно было погладить. Я погладила и все. А ценность в том, красивая, чтобы, например, конечно. быть красивой, mm -hmm. воглаженной mm -hmm. одеждой, да, ценность, красота, она остается. И даже когда я погладила, но она не закрыта, она все равно мной руководит. Ценность — это ориентир, который, ориентир ну, опираясь на который, э, мы принимаем решения, Говорят, мы делаем выбор. Все, что мы делаем, Ценность определяет все, что мы делаем наш, в этой наш, жизнь, наши мы делаем исключительно для того, чтобы удовлетворять свои ценности. И когда мы их не удовлетворяем, вот именно в тот момент мы становимся несчастными. Да, как будто бы... Как будто бы одно из предназначений наших – это реализовать ценности, проявить их в полной мере. Если у меня ценность – красота, то это значит, не знаю, красивый дом, красивая я, красивое дело, красивые собеседники, там, семья и все остальное. Вот. И если где-то что-то будет некрасиво, меня это будет царапать. И меня это будет двигать к тому, чтобы я это как-то... Ну, не знаю, лечила, вот, исцеляла. Мы подошли делал, же, зацепили вот, сейчас очень важные нюансы. Когда мы говорим о векторе и ответим на вопрос «Зачем?» без знания своих собственных ценностей, это будет очень сложно. Мы всегда придумаем себе какие-нибудь чужие цели, нам их будет очень легко навешать, мы пойдем их достигать. Когда достигнем, останемся неудовлетворенными и вновь пойдем по новому кругу. Да, и это тоже mm -hmm. один из маркеров «Зачем коуч?». Да, конечно, это может быть книжка или карты, но это же все-таки такой вопрос наугад. А профессиональный коуч, он же настолько привержен ну, вам, что он не даст вам спрыгнуть с ответа на вопрос «Зачем mm -hmm. тогда?», «Зачем вкладываться?» но ну, говоришь, что особо ничего не изменится. «Зачем?» И тогда э, задача коуча – помочь человеку сформулировать его истинные цели себя, а как я устрою, э, потому что я прям согласна, очень многие живут исходя из целей э, других людей, думая, mm -hmm. что их ценности там такие, которые должны быть как вывеска, э, mm -hmm. должна быть ценность-верность, да, и я поэтому там наступаю себе там, на горло, э, живу с нелюбимым и вот э, себя, значит, э, стелю, как жертву к ногам детей там, моего рода и все, все остальное. Но это вредно, это не полезно ни семье, ни детям, ни вам, ни мужу, ни там будущим вашим да, детям да. в другом браке. Ни будущим детям вашего в другом браке. у вас просит вытащить карту, но я говорю, девчонки, хотите карту, пишите лично Али и записывайтесь на консультацию на карты. Правильно, но я вы Давайте одну всем всех, нам карту, да? Всем нам, uh -huh. э, нам девочкам. Вот я вытащила ее э, вот так. Задам вопрос: какое послание всем девчонкам, кто смотрел эфир? Вот такое вот послание. Это ресурсная колода, и каждая из вас, конечно, найдет э, свой ответ. Вот что эта карта вам как напутствие, как послание, как послевкусие вот такой нашей с Вероникой беседы. И вопрос что позитивного для меня в моей ситуации, которая сейчас, которую я сейчас проживаю. Возможно, той ситуации, которая мне сейчас не очень нравится. Вот, такая, вот такое вот послание. И опять же, вот как себе задашь такой вопрос? А что хорошего для меня в ситуации той невозможности, которую я рассказываю? Я говорю, сволочи там, напали на меня, я один. И когда я своему клиенту вот прям недавно задала вопрос, а что хорошего для вас в этой ситуации, для него это было как ведро воды на голову. Ведь, боже, Алла, я так не смотрел. А ведь правда, я же расту, в меня вложили деньги, наняли мне дорогого коуча, я сейчас занимаюсь, а мои доброжелатели, которые мне поставили там какие-то оценки не очень хорошие, не растут. Да, они наблюдают, да, они и видят, как я меняюсь я вообще супергерой. И все развернулось, и даже отношения. Потому что, когда я задала этот вопрос, когда он сказал, что это несправедливо, и тогда я спросила, и он говорит, слушайте, ну так разворачивается, так тут же у меня, уго так ты же победитель, и, вы, и вообще я выиграл. Вот так все может развернуться благодаря, благодаря вопросам. Ну что, Вероника, есть а, еще я вопросы, думаю, что мы уже да, девочки, да мы больше, больше часа, я вас задержала. Я хочу выразить просто свою благодарность за очень интересное общение. Что для меня все это интересно, я всегда как губка впитываю. У меня всегда всегда конспект, о чем мы говорили, я все записывала. Я... Я беру себе в работу. Я просто я абсолютно четко знаю, что нет ни одного человека, с которым мне хочется пообщаться, да, кого мне хочется пригласить в эфир, чтобы это было просто так, не несло мне какой-то пользы. Всегда все любое общение я пытаюсь трансформировать в какой-то вот, вот этот вектор какой-то, что-то уловить, что-то понять. Поэтому, девочки... Кто будет кто был на эфире, кто будет смотреть в записи, вы просто смотрите внимательнее, слушайте, да, слушайте себя, что там было, где екнуло, что зацепило, с чем не согласились, да, ведь все, что вызывает эмоцию, неважно, хорошее, кто-то благодарит за эфир, значит, что-то зашло, кто-то скажет, Блин, какую фигню они там наморозили, да, ведь там же, вот там ваш ресурс, фигня. Так и то, что нам воспринимается как что-то легкое, неинтересное, пустое, это же все исключительно для того, чтобы нарыть там себе ресурс. Поэтому, Алла, спасибо вам огромное. Спасибо, кстати, мне за подсказку. Спасибо мне почти, что спасибо. за личную индивидуальную консультацию расклад на коучинговую карту. Картишки я люблю. Поэтому. И я вам отдельно напишу по поводу коучинга. Я, я... Я все поняла. Спасибо большое, Вероника. <смех> Что мне надо? <смех> <смех> Спасибо огромное каждой из вас, каждой э, девушке, ну и возможно, тут были и юноши, э, которые <смех> вкладывают время своей жизни да, в себя, э, в то, чтобы прорасти, протечь, проскользнуть, пр, э, пр, э, пробежать дальше в свою счастливую жизнь. Э, и э, да. Думаю, вот а что же вам такого пожелать? И хочется пожелать вам вот любви, чтобы всегда-всегда, как ресурс, как опора, вы помнили, что это есть всегда. Ну, не бывает так, что нет любви. Если мы оттуда что-то требуем, значит, нужно обратиться внутрь и найти ее там. Она там есть всегда. Нашли, вернулись, полечили себя и опять вышли к людям. Вот, любви. Любви в сердце, и тогда огонь, и тогда горят глаза, и тогда хочется просыпаться, и делать, и ресурс свой э, дарить, и обмениваться, и... Вместе двигаться в то самое будущее, которое мы хотим. Надо всегда помнить, что любая заморозка она временная. Выбирайте метафору, доставайте замороженное мясо с холодильника, оно размораживается буквально в течение там, ночи, и вы сегодня после этого эфира можете завтра проснуться уже размороженный, просто ответив на эти вопросы, которые Алла озвучила в эфире. И все, буду добро. Прямо, а может быть, кто-то разморозился прямо, кто вот разморозится прямо во фото Это бы самые продвинутые, разморозились и прямо И тогда ждем. Да, да. вот. и, и тогда тоже можете написать и Веронике, можете написать мне, можете написать под этим. Ну, я... Мне, я, я сохранить, сохранить это. Инстаграм рулит. Вот. И, и... Пожелает. Да, да, да. Да, и возможно вопросы остались, тоже можно задавать их нам, мы yes. будем продолжать отвечать. Спасибо огромное, Всего всем доброй доброго. ночи, всем, кто в Украине тихой, спокойной, мирной ночи. Все. До новых встреч!